Март настал, заветное спасение От зимы безжалостно колючей. Вместе с ним пришел твой день рождения, Предоставив мне счастливый случай. От души тебя сейчас поздравить С наступившей в жизни новой бехой, Поднимая свой бокал за здравный, Пожелаю я тебе успеха В том, к чему упорно ты стремишься, Сил душевных, счастья без условий, Теплоты, что не бывает лишней В мрачный час спасающего слова, И минут счастливых сверхурочно Рядом с теми, кто любим и дорог, Крепкой дружбы, отношений прочных, перспектив, безбрежные просторы.